Всем привет, с вами я, Владислав Мктей, и я бы хотел начать снимать видео о том, как я создаю свой Майнкрафт-сервер. У меня уже создан сервер с выживанием, и сейчас я создаю новую версию со Скайблоком. Скайблок у меня уже была, но сейчас обновление от 1.13.2. Новые предметы, новые системы. Я думаю, это будет более интересное, чем 1.13.2. Вот, собственно, новые плагины. Буду пробовать что-то новое, что-то заменять. Вот. И в данной серии мы будем строить спавн, что, собственно, сейчас и наблюдайте. Ну, приятного просмотра. А я пошел покушаю что-нибудь.